Здравствуйте, мои хорошие, самые любимые, самые дорогие зрители, друзья, коллеги. Очень много вчера от вас получила перед благодарности за то, что сняла видео. Ой, видео как первоклассница на уроке на открытом, вся зажатая, вся. Но сегодня я немножко посвободнее, потому что у меня ребятки ушли в садик, и дома почти что никого нет, я одна, могу быть расслабленной и могу быть свободной. Не, не такой зажатый. Простите меня, пожалуйста, и не судите меня строго, потому что камера не профессиональная, а простой телефон, потому что никакого нету освещения профессионального и так далее. Музыка тоже, но суть не в этом. Суть в том, что мы общаемся, суть в том, что мы нужны друг другу, и суть в том, что это нужно прежде всего мне. Ну что ж, давайте повторим материал прошлого урока, прошлых двух уроков. Мы с вами изучили, как делать массаж биологически активных точек лица и головы. Я сейчас быстренько пробегусь по этим точечкам, мы их сейчас объяснять ничего делать не будем. Это третий глаз, виски, крылья носа, козелок, подбородок, затылочные бугры, атлант, уши вниз, уши вверх, уши в стороны, уши вперед, уши назад. Ладонями уши вперед, ладонями уши назад, хлопок. Вот это сейчас мы под музыку постараемся сделать вместе со мной. Приступим. Начнем. Руки потянем. Приготовились и раз, на счет восемь. Здесь надо было сделать с удовольствием. Я это не сказала вначале, но все равно с удовольствием надо делать каждое упражнение. А теперь мы с вами будем делать упражнение на уши. М -м -м. людей друг от друга о том что слова материальны и о том что Вообще, для чего это все мы делаем для того чтобы чувствовать себя уверенным в жизни для того чтобы снять комплексы для того чтобы найти какое-то дело жизненное которое тебе будет стимулировать и ты всегда будешь в тонусе ты будешь жить с удовольствием техника выполнения упражнений такова мы сустав сжимаем по методу выжимания белья. Вот тогда белье выжимаешь, мы выжмали, водичка вся вытекла и еще чуть-чуть добавили. Вот. И таким образом нажали еще чуть-чуть. Не надо вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Ладошки в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встречайте друг друга. Вот чтобы параллельно были. 2, три 4, 5, шесть, семь, восемь. два три четыре пять шесть, семь, восемь. Вполне время. Выполнение упражнения. Наполняем себя силой, наполняем себя удовольствием, радостью. Наполняем себя позитивом. А теперь для самых продвинутых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Позитивчик раскидываем. Везде, везде мы кидаем шалбанчики и шалбанчики. Вот таким образом. А теперь по очереди, пальчиком, как доминошки падают, можно так поставить и поднимаемся, такой волной, встряхнули ручки и что мы сейчас убийственное упражнение для выноса Почему всегда мы хлопаем в ладоши, когда сидим в, кинотеатре, в, это, в театре или вообще кому-либо? Потому что при похлопывании происходит возбуждение, происходит подъем тонуса. И становится радостно. Мы выходим, когда из концерта, мы становимся радостными людьми. Поэтому, вот так вот, работала я... На тяжелой физической работе, на тяжелой работе. Выходишь к людям, и тебе надо просто выглядеть, а ты никакой. Я всегда делала так. Ну что, Люба, готова? И пошла, улыбаешься. Вот. Приготовились. Вот это наше убийственное упражнение. На вынос мозга. Что же мы включим? А вот эту музыку включим. Приготовились? Нет, не эту музыку. Нет, мы не эту музыку включим. Вот эту. Так, готовы? Мы сейчас будем делать более медленно. Раз, два, три, раз, два, два, Давай вот так. Теперь суставную но суставная мне больше всего понравилась тем что она для меня является золотым ключиком потому что она всегда поднимает психику она психику держит в тонусе этим ее отличие от всего от всех остальных гимнастик в общем давайте поехали значит мы эти все сделали теперь нам надо научиться делать локти поставьте локти на уровне плеч, чтобы вот эта часть была параллельно полу. И начинаем вращать во фронтальной плоскости двумя руками одновременно. У меня тут не хватает ширины. Вот так вот. Сначала разучиваем упражнение это медленно. Работает только локтевой сустав практически и в другую сторону, аналогично. 7, 8. Ну, для тех, кто уже владеет разными издовольствами, можно делать на вынос мозга то же самое, только вращать не синхронно, а друг за другом. Плечи плечевой сустав. Если у кого-то бывает такое, что плечи болят, выбивают даже плечо. <клёх> Суть в том, что сустав, вращение в суставе должно пройти вперед, назад, вверх, вниз и вращение. Вперед. Сцепите пальцы вот так, в замок или так Возьмите вот так, вот так в замок. Опустите вниз и... Плечи должны пойти навстречу друг другу. А в плечевом поясе, на спине, надо почувствовать приятное такое напряжение. С удовольствием. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Сцепите руки сзади. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Плечи тянутся вниз. Рука вниз. И плечи вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вверх. Раз. И все хрустит. 3. Вращаем вперед, паровозик такой. Вот я сейчас... Это вообще прекрасно. Потягиваемся вверх. Вот так стонем, стонем. Удовольствие. Вниз. Ладошки так вот вытянули. И вниз прям в пол их втыкаем. А теперь ладошки, как отвертки, воткнутые в пол, начинаем крутить. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Вот так. Потресли руками. На сегодня хватит.